Всем привет! Это обзор на цветы около 307-го кабинета на третьем этаже. Начнем с самого высокого. Ну, одного из высоких. Это Антон. Далее идет низкий кустик, но очень много листиков. Василий. Далее у нас идет Гоша. А это у нас Саня. Это Саня в женском роде, а это в мужском. Они женаты. Это Василий номер два. Вот Даша погрызла цветок. А это, угадайте, кто? Паша! Конечно! Ну тут легко, это маленький дети. Гоша, Петя, Вася и Санёк. Василий? Нет, Василий у нас тут есть. Это Гриша, веселый парень. Это у нас тоже пушистый низкий растений. Его зовут Антон. Он тот очень-очень далекий, высокий растение. У нас его называют в России с именем Гоша. Это Анатолич.